Кажется, еще вчера Пилота биографию Я начинал по северам советской географии Нефтеюганской стрижевой Узнали брата нашего На дым и новый куренгой. Ноябрьск и Колпашево, Абские берега, Болото и тайга кругом. Как кони-комары, Но точно не Атлантика. Зимой сугробы в рост, Под сорок пять мороз потом. Не сможешь позабыть, Суровую романтику Окажется, а, не так давно мы только начинали жить, гордились тем, что нам дано. Простор небесный бороздить, И лучше синей формы той, И Богу в мире не было. Игул, турбин, и рев винтов Опять манили в небо нас. Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша вода в реке опитекла. Казалось, в двадцать пять так далеко до пенсии. И были запахи острей, И ярче были краски там, да? А выше, дальше и быстрее Летак лишь предстояла нам. И временем не дорожил, Ней не считал беспечный я. Кто же знал, что это жизнь такая быстротечная? Абские берега, озера и тайга кругом, И небо наяву, не на конфетном фантике, И сладкий дым печной, и ледоход весной потом. Не сможешь позабыть сибирскую романтику,